Сегодня мы с вами приготовим манник. Для этого нам понадобится манная крупа, яйца, изюм, сахар и кефир. Итак, приступаем. Отделяем желтки от белков. В желтки всыпаем стакан сахара и перемешиваем до однородной массы. Желательно, чтобы сахар растворился. В желтки же вливаем около 100 грамм, мл подсолнечного масла и перемешиваем дальше. В полтора стакана манной крупы добавляем пол чайной ложки соды и высыпаем все наши желтки. Белки взбиваем в пену, но не очень тщательно, при взбивании добавляем щепотку соли, вот. берем форму, смазываем маслом, кусочком масла из холодильника и посыпаем столовой ложкой манной крупы. Стакан кефира или сметаны высыпаем в наше тесто и размешиваем. До однородной массы. Вот такая. Типа сметаны. По консистенции у нас должно получиться. Вот, стаканчик. Сюда же добавляем изюм. Перемешиваем. сбитые белки частями и аккуратно перемешиваем тоже вот приблизительно такое тесто у нас должно получиться такое Высыпаем готовое тесто в форму для выпекания и ставим в духовку. Выпекаем при 180 градусах 30 минут. Через полчаса нежнейший рассыпчатый майник готов. Приятного аппетита! до свидания если интересно было, подписывайтесь на мой канал